Я уже на второй, на третий день уже выучил хотя бы название данного острова. Это не может не радовать. тики -бар. Ох ты! А вот на Тики-баре я не был ни разу, если честно. Так, ладно, сейчас вернемся в тики -бар. В этот порт вот швартуют корабли. Как раз таки волны не разбивают, такая затяжка. Только что вот такие вот лодки пришли, они занимались дайвингом. Все состоит из островов. Вообще все Мальдивы это просто коралловый риф. Огромный древнейший коралловый риф. Смотрите, везде рыбины. То есть он они дикие какие-то. Смотрите. Вон. А ну, стоять! Стоять! Это крабополиция! Вы что тут делаете, нарушители? Прежде чем заладить в бассейн, они рекомендуют ополоснуться на этой прекрасной пальме. Вот она. Полилась вода в хату. О, о, вода прохлада. Еще раз напомню, почему я хожу в футболке, потому что уже сгорел. Все, полегчало. Хорошо такая. Ой, вы не представляете, прям свежа. Пальма-мальма, ты послание. Закрываем. Все. Очень жарко, еще раз говорю, как бы март месяц на дворе, блин. Ну, как минимум, по ощущениям, 35, что ли, даже может быть 40. Все, пошел я. Обещал дойти все-таки до конца острова. Значит, иду. А то, как говорится, долго я иду. Пойдем еще раз. Здесь VIP-ресторан по системе Alicard. Подходим уже, закругляем наш обход. Острова Адаран. Вон же отель Адаран. Я уже на второй, на третий день уже выучил хотя бы название данного острова. Это не может не радовать. Так, немножечко ускорюсь, а то я летащусь уже на но стал похож. Как говорится, торопиться некуда, а то... Адаран, select, Худ Хуран fish. Вот так вот. Да. Ладно. Так, надо бы вообще-то туда, но грех обходить остров и на пирс не зайти. Пойдем посмотрим, что там на пирсе. С пирса будет видно много живности, акулы всякие и так далее. Как я говорил ранее, предлагают бесконечное количество вечером посидеть, ужин какой-нибудь допустим, вот на том острове, который на том или на том. Это тоже относится к отелю Адаран. Вас берут садят на лодку, <laughs> дают пару кругов вокруг острова и завозят он туда. <laughs> и все. Здесь у них тики-бар. Ух ты! А вот на тики я не был ни разу, если честно. Так, ладно, сейчас вернемся в тики а На тики устраивают у нас всякие вечеринки. Предлагают купить бутылочку вина где-то за 2-3 тысячи рублей. И ужин бесплатный. Ну, мы-то все, по сути, понимаем, да, для чего все это делается. По сути дела, это бутылочка вина, стоимость всего ужинного. Так, ладно, идем. Вот он, наш пирс. А я буду потихонечку идти и меньше буду разговаривать. Пройдемся до пирса. ресепшен, дайвинг центр. Вот дайвинг центр, все, поплавать собираюсь. Вот здесь плавать не рекомендуется, здесь открытое море. Здравствуйте. Кого-то ждут. Кто-то должен приехать. Вот Адаран. Видите, вывесочка памятная. Что-то я как-то по-другому приезжал, по А, да, я так и приехал. Вот, Мальдивис. Адаран, Мальдивис. Здесь вот открытый, как бы, океанчик получается. Здесь глубоко. Немножечко пройду туда. Потому что, получается, я все время вот дальше вот этого вот портика не ходил, ихнего. А сейчас, если пройти сюда, ну, чисто посмотреть, как бы интересно. Вот он, получается, у них небольшой такой микропорт. В этот порт вот швартуют корабли. Как раз-таки волны не разбивают, такая затяжка. Только что вот такие вот лодки пришли, они занимались дайвингом дайвинг-центр у них. П-образная форма. Здесь, судя по всему, пойманную добычу хранят. Да, вот она дайвинг-центр. Ой, ножкам как горячо, вы не представляете, жизнь как. а кого-то поймали, судя по всему. Разные вот эти вот кораблики для дайвинга. Такой вот у них дайвинг получается. Кот Харри, вот деревянная черепашечка, уже видите, ну, немножечко сгнила, надо восстановить, отшпаклевать. Так, вот он у нас, один доллар. Вот где мы сейчас находимся, на каком месте, не понимаю, конечно. Аэропорт, А, это вот отсюда, нас возли куда-то вот сюда. Короче, островов тут тьма тракань. вы даже не представляете. Остров на острове. Тут все состоит из островов. Вообще все Мальдивы это просто коралловый риф. Огромный древнейший коралловый риф. Так, идем, дойду теперь уже до упора. Отсыпают вот это все у нас строительным мусором. Остатки плитки, бой вот всякий. Узнаете? Смотрите, это бой. То есть бой, бой не бой, который бой. А именно вот, видите, строительный мусор, кораллами, всякое дребедение. Короче, что найдут, тем и отсыпают. Потому что это же надо отсыпать во время большого шторма. Сюда вода бьется, а пирс и пфф, получается. А это Мальдивис Дайв Point. Ну понял, дайв, это то бишь дайвинг. Пойти поплавать там среди акул. Ну пойду я по морпорту вначале пройду. Собирался так закруглиться, блин, что-то по-быстрому. Все, пройти вокруг до острова. Ну что-то никак не получается. Все, кругами хожу и хожу. Ну пойдем, пройду. Вас вывезут за ваши бабки он на тот остров или на соседний Острова небольшие И устроят там романтический ужин при свечах Как я сказал Для того, чтобы туда выехать, вам необходимо Всего лишь купить бутылку вина в районе 2-3 тысяч рублей В зависимости от вечера Обалдеть, какие рыбины Смотрите, везде рыбины То есть, он они дикие какие-то Смотрите он. Я сейчас уверен, я тут много чего увижу. Вот в этой части плавать не рекомендуется. Здесь большая глубина. На отмель акулы как бы и крупные рыбы не заходят. А здесь вот где глубина, прям где судоходство разрешено, грубо говоря, там глубина. Туда рыбки покрупнее заходят, поэтому как бы не рекомендуется. Вот они лодочки. Пока не вижу я тут. Тут мелко, а с обратной стороны Наверное, глубже. Так, что тут? Да, тут сразу же видно, что глубже. Но я туда не пойду. Очкую я что-то. Пойду я дальше. Вокруг все обойду. Пойдем, пойдем. Представьте, что это вы гуляете. А может вы когда-то просто приедете сюда. Здравствуйте. Может быть вы когда-то сюда приедете и здесь сами побываете. О, смотрите. Из-за того, что затяжка, завать. Сколько водорослей, мусора. Вода чистейшая, как бы, да? Но ну, вы видите, вот они... Заводь это именно, вот, мусор. Это вот, как бы, выгребать надо бы, мое мнение. Но они не заморачиваются. Им пофигу. Ух ты, крабики какие. Видите, нет? краб Вон их там полно скотин такие, видите? И причем крупные. Их бы поймать. Их бы поймать. Поймать бы, скотинки такие. Ух ты, они бегают везде. Но я туда не пойду, я очкую. По причине того, что... кто-то краба кушал. Видите? Крабик. Видите? Крабья ножка. Челик. Был крабик, нет? Был пацан, и нет пацана. Это сейчас как раз таки не про краба, а про меня. Ногам горячо. Невозможно как. Иду просто подпрыгиваю. Очень, очень горячо. Так, глубина здесь что-то порядка, наверное, трех метров из того, что я вижу. Вот это на это Адаран нас привезли, когда мы заселялись. Вот они крабы. Скотинки сидят. Видите, да? Вон они везде тут. Чиля. Как джиган. На чили. На расслабоне крабейчин. Сейчас я к вам спущусь. Вот а! ради бога. Может хоть вы смотаетесь, а? Бестужие. Они повсюду. А ногам горячо. а Вау. Вай, ребят, не повторяйте то, что делаю я. Это очень горячо. А, я понял, короче, один из них взял, вылез погреться. Вот он. И засох нафиг. Краби. Все, все, все, я не выдерживаю. Надо ноги срочно намочить. Короче, дорогие друзья, не дошел я до конца. Пришлось вернуться. Там человек на лодке. И я у него попросил облиться водичкой, потому что невозможно идти. Просто невозможно босиком идти. Ноги сгорают в хлам. И вот я сейчас быстро метнусь туда. Как говорится, как понос. И потом метнусь обратно. Потому что как только вода моя высыхает, с меня перестает стекать на ноги. Я просто сгораю. О! О! Уже! Вот я дошел до того места, где я крошил краба. Вот он, крабли-крушение. А, я теперь понял, почему дозвали корабли крушения? крушение, крушения, Потому что ха, тут он у меня, краб, крабокрушение было как раз. А, я опять, похоже, не дойду. Ай, ужас вообще как горячо. Все, молчу, дорогие друзья. Идем. Вон они, крабы, причем жирные толстые скоты. На них я уже внимания не обращаю совершенно. Они тут ходят, как ничего не бывало. Ух ты! А тут их просто.. Ты только посмотри, крабье сраное. А ну стоять, стоять, это крабо-полиция! Вы что тут делаете, нарушители? Причем жирные, толстые такие, видите, да? Сколько здесь? Краби, краби царство здесь просто творится. О, сужащий весь урок. Короче, что я сюда приперся? Сам не пойму. Пора уходить, я чувствую. Ну вот здесь уже вон глубина, там вижу, что метров 10 и больше, в общем. Это Индийский океан, дорогие друзья. Классные, прекрасные прогулочные катера. Вон то, тоже острова, относящиеся к Адарану. И туда вас могут вывести на прекрасный ужин. Если вы купите бутылочку какой-то вкуснятины. Вижу какие-то огромные рыбки, но не видно, они на глубине. Скаты плывут, вон они, два жирных ската. Видите? Блин, не видно. Сейчас спущусь, если туда, и засуну камеру. А, спущусь я к этим придурочным крабам. Так и быть. Все, дорогие друзья! Вы вы нафиг, мля. <связывается> <связывается> <связывается> так, давай скатов, смотри. его поймать, а? Он и в воду не хочет залазить. Нашел цаплю-хреняплю нашел, вон она, вон она, цапля, то ли цапля, то ли кто, но, судя по всему, откуда-то оттуда оно. Короче, дорогие друзья, камера у меня, батарейка садится, выйду на связь в следующий раз вот с этого бара, он называется, забыл как называется, <coughs> надеюсь, что камера пишет.